А какое самое простое задание хардкор вам попадалось? Мне нужно было сделать всего лишь две троечки в режиме уничтожения, вы только гляньте на награду. Золотое оружие на 5 дней, это тот момент, когда выполняешь задание с удовольствием. Так, а у нас на кону очередная золотая пушка, а именно золотой Fabarm XLR5 Prestige. Как-то раз он мне уже попадался, но это задание я взял, потому что оно на самом деле интересное. И что-то мне подсказывает, что сейчас будет. О да, и это еще не все, на этот раз будет кое-что масштабнее. У меня же не одна минка. Я не случайно выбрал для игры именно эту темную мрачную карту, чтобы, во-первых, минки не было видно, во-вторых, самому надо где-то спрятаться и посмотреть за тем, как они сработают. Так, второй в кустик и... Третьего пацана надо забрать. И сюрприз поставить. Все, сейчас заберусь в кузов машины и подожду. А вот и первый клиент. Капец, что у них заброняет, это же обычная мина. Так, я кажется, кого-то слышал. Он ко второму побежал. Ничему его жизнь не учат. Нашел свою смерть. Очередное, казалось бы, довольно сложное задание. Это 75 жетонов в режиме выживания. Если честно, за одну игру мне удалось собрать 46, а за вторую... 31. И все же на пустыне выполнять его было проще. Все же карта большая, открытая и жетоны видны издалека. Так, у нас очередное задание. Хардкор, между прочим, и на кону скин Медика навсегда. Всего лишь 50 ресов на режиме подрыв. Вот, если честно, так не хотел становиться одним из тех ресорщиков, которым совершенно похеру, что произойдет с пацаном, которого ресешь. Но ради такого скина для коллекции я все же решил попробовать. Так, это у нас уже второй рез по счету. но ну, все, попали, пацаны. Время еще целую минута, А давайте вместе посчитаем, сколько раз я резну. Кстати, дефа за кредиты купил. Вроде как резают чуть быстрее. Плюс хп у парня после такого реза немного больше. Так, это уже вроде третий, да? Капец, все идет к тому, чтобы к нам начали заходить. Вот они уже подходят. Что, хорошо, дымок вовремя кинул. Правда, планировал его немножко дальше. Забросить все-таки выходящих с дымов встречать прикольнее. А вон там еще один есть. Так, была не была? Четвертый рец. Капец, остается 8 секунд. Успеваю реснуть еще разок. Если никто не выйдет. Ага, меня уже пасут. И только 6 раз за один раунд. Вы когда-нибудь так делали? В итоге в этой игре я реснул 10. В одной из игр максимум у меня получилось реснуть 15 раз. Ну, а в остальных там по 10, по 8, по 9. Ну, добралось все-таки 50 ресов. Примерно вот таким вот образом. Так, а теперь у нас на кону золотая СВУ. И моя задача просто возвращать коды. Поэтому я тусуюсь рядом с ними. Так, вот их уже взяли. Стоп, он что, за мной берет? Он у меня сзади хотел обойти. Вот, я их вернул. И так три раза. Знаете, проще выполнять это задание было, играя за медика. Дымок прокидывать как раз к тому моменту, когда враги начнут подходить к кодам. И вот таким вот образом их возвращать. Ну все, я думаю, лайк ты уже поставил. А прямо сейчас новый конкурс на 2000 кредитов. Для участия нужно подписаться на канал Разор Лайв по ссылочке в описании. Подписаться на мой канал. Ну и конечно оставить комментарий под этим видео. Результаты уже в конце следующего ролика. Желаю удачи.